Самые классные гости, которых я сегодня увидел, это были ребята, выпускники прошлого лагеря. Одно дело получить информацию о противодействии торговли людьми в интернете, в книгах, в учебниках, в школе или в университете. Другое же дело получить информацию от людей, которые что-то делают, работают в этой сфере и от выпускников прошлого лагеря. к нам приехал представитель толаки который нам рассказал, как организовать проект от какого-то зародыша идеи до полностью полноценного реализации этого проекта, где изыскать средства, где найти единомышленников. Мы с ребятами объединились в тематической группы по разработке конкретных проектов, которые мы в последующем постараемся их реализовать. Тема проектов противодействия торговли людьми».